родителей, бабушек и дедушек. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему грудничковое плавание и поддержки на спине и на животе. Итак, когда вы опускаете ребенка в воду на спине, вы должны четко убедиться о том, что водичка находится на... Э, ушки находятся в воде, и водичка находится на уровне личика, то есть практически заливается в глазик. И чем легче будет ваша поддержка, тем лучше и э, легче ребенок адаптируется к возе, когда вы держите вот таким вот образом, чтобы ребенок не упал не отвалилось что-нибудь, чтобы он не нырнул, не хлебнул, естественно, ребенок очень сильно переживает и начинает нервничать. И э, мама и папа, естественно, заканчивают эти мероприятия, потому что ребенок переживает, нервничает, и, естественно, вы переживаете и нервничаете. И дабы этого не происходило, я вам рекомендую э, как можно легче держать ребенка на воде, как можно нежнее окутывать его своими ладошками приблизительно это выглядит следующим образом мизинчик под затылочком вот мизинчик под затылочком не под спиной не под животом не под попой нигде под затылочком Притом, поддержка максимально легкая, то есть вы представляете, как будто бы ребенок самостоятельно держится на воде, а вы только страхуете, только помогаете быть ему на поверхности воды. Вторая ручка точно так же, мизинчик под подбородочком, и таким образом ребенок у вас находится как в ракушечке. Наша маленькая жемчужинка – это голова, и э, ваши ручки – это ракушечки. И вы таким образом обеспечиваете стопроцентную безопасность ребенка в воде. Ребенок часто может крутить головой, крутить, попробовать нырнуть, хлебнуть в водички. Вас это не должно беспокоить. Вот, вот, вот ваша ручка – это показатель того, что Поддержки, ваша поддержка, она как раз фиксирует голову ребенка от того, чтобы ребенок не, не поворачивал, не хлебал. Но тем не менее, даже, даже когда ребенок пьет воду, он делает приблизительно вот так, выплевывает ее. Когда он так делает, вы можете всей семьей порадоваться за ребенка и... Быть спокойными, что с ребенком все будет в порядке, даже если он нахлебнет еще в следующий раз. Итак, поддержка на спинке понятна. Мы погружаем ребенка полностью в воду, ушки в воду, ручки, ножки в воду и тихонечко, спокойненько начинаем плавать. Как мы плаваем? Первое это восьмерочка, классика жанра. На себя, то есть к ближайшему бортику, то есть представляете, вот у меня стол метр, ровно метр. И вот в этом пространстве мы будем с вами сегодня двигаться. А, на себя, от себя, на себя, от себя, на себя, от себя, и таким образом получается восьмерочка для чего нам нужна восьмерочка для того чтобы укрепить мышцы шеи особенно если у деток есть какие то асимметричный тонус мышц шейного отдела то есть ребенок смотрит в одну сторону поворачивает голову в другую ну, то есть в одну и ту же сторону у него голова смотрит больше и от этого получается либо кривошея либо асимметричное положение привычные положения поэтому нам как можно быстрее необходимо делать вот такие движения восьмерочки но обращаю внимание когда мы делаем восьмерочку мы должны учесть то что ширина ванны имеет свои ограничения и дабы ребенок в этом промежутке не оттолкнулся от одного края ванны и не ударился об другой край ванны вам необходимо в этом повороте немножечко ускориться. Итак, на себя и ускорились, на себя и ускорились, на себя и немножечко ускорились. Таким образом получается, что ребенок не успевает в этом повороте зацепиться за край ванной, оттолкнуться от него и естественно он продолжает плавание. Что вы еще можете сделать на спинке? Конечно же, вам необходимо отталкиваться от бортика. То есть вот у вас бортик, вы должны установить полную стопу на э, борт и оттолкнуться. Полная стопа на борт и оттолкнуться. Точно так же, не поднимая ребенка из воды, ни в коем случае не делая такой прогиб. Да, когда ребенок вот так вот сжат, потому что мама, папа боятся утопить ребенка. Поэтому наша задача спокойненько подплыли к бортику и говорим четкую, громкую команду. Вася, отталкиваемся. Вот мы оттолкнулись раз и оттолкнулись ровно настолько, насколько оттолкнулся малыш. Если он оттолкнулся на чуть-чуть, оттолкнулись и вы на чуть-чуть. Оттолкнулся хорошо, оттолкнулись и вы хорошо. Вы большие молодцы двигаемся дальше. Что вы еще можете сделать на спинке? Мы начинаем активизировать ручки и ножки. Если в обычном положении ребенок должен быть спокоен, но ну не спокойно, а он должен двигаться шевелиться, активизироваться. а если вы помните активизация происходит, если водичка прохладная, вот, поэтому в любом случае мы плаваем в прохладной водичке где-то в интервале 29-35 градусов. Чем ниже температура, тем лучше для ребенка. Но, естественно, если ребенок к чему-то уже привык, например, 36-37, то мы начинаем с минимальной температуры, то есть 35. Минимально и снижаем. Как снижать, я с вами еще поговорю на эту тему. Итак, все-таки спинка. Что мы делаем на спинке? Мы, во-первых, даже если ребенок ничего не будет делать, будет просто лежать на спинке, и вы ничего делать не будете, и просто будет ребенок лежать на спинке, он уже работает. У него погрузились ушки. Если погрузились ушки в воду, соответственно, что происходит? Ребенок себя чувствует в воде, как будто бы как он был у мамы в воде. Это для него естественное привычное состояние. Как бы там ни было, ребенок слышит вас, если ушки находятся в воде. Поэтому мы продолжаем с ним вести диалог, разговаривать. Вась, какой ты молодец, как здорово у тебя получается. Вась, смотри, мы сейчас с тобой сделаем вот это и вот это, а потом вот это, и потом мы пойдем кушать. То есть мы должны четко проговорить ребенку, что мы сейчас будем делать. И чем больше ребенок будет с вами разговаривать, гулить, чем больше вы будете ему смотреть в глаза, и, естественно, он будет вам отвечать. И наша задача, вот если ребенок находится в этом положении и он активен, он, вы просто большие молодцы вместе с ребенком. Если же он не активен, мы наша задача активизировать. Как мы можем активизировать ребенка? Мы можем ему пощекотать пяточки. Пощекотали, пощекотали, пощекотали, пощекотали. Мы можем помахать крылышками. Если у ребенка тонус, тонус мышц, мы должны делать это такими вот вибрационными движениями, вот так, вибрационные движения. И не доставая ручку из воды, мы поднимаем вверх-вниз, вверх-вниз, не доставая ручку из воды. Кукла все-таки это кукла, не ребенок, но тем не менее для вас будет все равно информация полезная. Вот. Обязательно симметрично одной и другой рукой. Если же ребенок уже достаточно активный, тонус сошел и э, ручки у него хорошо двигаются, то вы уже можете делать большую амплитуду руками, то есть плавательные движения, плавательные движения, то есть прям через сушу, через воздух в воду, через воздух в воду. Отлично, молодцы. Пощекотали пяточки, если на щекотушке ребенок должен отталкиваться и плыть, плыть, плыть. Если же он этого не делает, мы прям берем прямую ножку и работаем ножками, ножками, ножками, ножками. Мы всегда проговариваем, да, что мы делаем ножками или ручками. А теперь взяли и пощекотали животик, низ живота. Пощекотали, пощекотали, пощекотали. По идее ребенок тоже должен немножечко активизироваться. Таким образом у нас э, получается, какой объем упражнений на спинке. Какой объем упражнений на спинке. Первое, мы погрузили ушки в воду, ждем реакцию ребенка. Если ребенок прекрасно себя чувствует на спине, Пожалуйста, продолжаем. Э -э хоть чуть-чуть он должен делать сам. Запомните, все, что может делать ребенок сам, прекрасно. Продолжаем, поддерживаем ребенка. Не старайтесь за него сделать все, что можно сделать. Постарайтесь дать ему возможность быть самостоятельным и проявлять свою инициативу. Следующее, это восьмерка. А -а следующее, это отталкивание от бортика следующая змейка змейка при том змейка может быть такая мелко, мелкая такая прям э, скажем так семенящая да в одну сторону а можно прям хорошей хорошей волной пойти да? прям через всю ванну пошли пошли пошли для чего нам это нужно конечно же для того чтобы укрепить мышцы шеи э, Поверьте, голова не отвалится, все с ребенком будет в порядке, потому что он не чувствует нагрузку на организм, потому что он находится в воде, в невесомости. Когда вы будете на поверхности воды со своим мужем или с кем-то другим, попробуйте, поэкспериментируйте. Вы можете это, это упражнение сделать друг на друге. Если вы сейчас еще в положении, ждете малыша, предвкушения. Вы уже можете тренироваться либо с вот такой вот куклой, либо с, со своим любимым на поверхности воды, в бассейне, в водоеме, где угодно. Вы просто берете ребенка, ребенка, вас, друг друга, взрослых, да, за затылочек и начинать вот таким вот образом водить, тащить, скажем так, за голову, просто тащить за голову. И э, когда вы уже освоились хорошо, начинаем активную работу ручек и ножек. Щекотушки, щекотушки животика, поработали ножками-ножками, ручками-ручками машем крылышками. Если ребенок хорошо уже отдает ручку, делаем большую амплитуду. А на сегодня это все. С вами была Юлия Ермак. Мы обязательно встретимся с вами в следующем видео. Если у вас есть вопросы, оставляйте их прямо под этим видео, если у вас есть желание вызвать инструктора на дом и получить комплексную консультацию по плаванию, массажу, гимнастике, упражнениям на мече, по закаливанию, как помочь ребенку при коликах и в целом в полный алгоритм воспитания здорового ребенка. Поверьте, это инвестиции, которые вы вкладываете в своего ребенка и которые потенциально в будущем экономят деньги на докторах и аптеках. Поэтому, дорогие друзья, с вами была Юлия Ермак, до скорых встреч, растите здоровыми, пока!